Вот, брат, вот Вальтер Скот Не хочешь, поверяй расход, садись и пей, И вечер длинный кое-как пройдет, А завтра тошь, и славно зиму проведешь. Прямый Манегин чильдгорольдом Вдался в задумчивую лень, Сосна садится в ванну с Ольдом, И после дома целый день один в расчеты, погруженный, тупым кием вооруженный.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 к Аи я больше не способен, Аи любовницей подобен блестящий, ветреный, живой и своимравный и пустой. Но ты Бордо подобен другу, который в горе, в беде товарищ, завсегда, везде готов нам оказать услугу или тихо и разделить досуг. Да здравствует Бордо, наш друг. Огонь потух.